Доброе утро, Морган. Сегодня понедельник, 15 марта 2032 года. У вас назначена встреча с Алексом в его кабинете в 9.00. Время окончания встречи не указано. Также у вас совещание с Транстар в переговорной А. Касательно планов исследований и разработки. Подтвердите свое участие перед прибытием. Результаты последних тестов Доброе утро, Морган. Сегодня понедельник, 15 марта, 2032 года. У вас назначена встреча с Алексом в его кабинете где... Доброе утро, Морган. Сегодня понедельник, 15 марта. У вас два новых сорбира и пунктов в Доброе утро, Морган. Вижу, сегодня нам предстоит несколько тестов. Доброе утро, Морган. Тебе не понравится то, что я сейчас скажу.